Всем привет, сегодня мы будем снимать реакцию на видео Минифантик. Э -э Маша и Медведь Тигр Приехал в гости к Медведю. Маша и Тигр едут в цирк, я как Минифантик. Давайте посмотрим. Усатый полосатый. Так, сейчас я пойду искупаюсь, короче. Угу. так. Открываем душ и... Так. Кусок мыла маленький. Да ничего, сейчас я поменяю. Ш -ш -ш. Так. Вот. <свят> Большой кусман. Что это такое? Что ты закрыл? О, это я, кстати, закрыл мне диск. Форточку. Я я, я я ж хочу побыть. Так. О. <свят> это вилка, а не щетка. Так. Сейчас я щеток принесу. Так. Сейчас почищу зубы. О. Опять. Кто это? Что ты тут творится? Ничего не могу понять. Никого нет. Кто украл все моё? А ну, Так. О, привет. Здорово. Я решил пожонглировать. Вот. Привет, мой друг. Привет. Давно мы не виделись. Пойдем. Я тебе бутерброды приготовлю. Э? Ух ты. Ммм, бублики, бутерброды. Да. Сейчас. Сейчас я бутерброд принесу. Ммм, спасибо. Сейчас я съем. Нет, стой, стой, стой. стой. Давай сначала посмотрим наши старые фотографии. Давай. Ну-ка. О, это мы в цирке. Это мы жонглируем. Это ты через кольцо прыгаешь. О, это я тебя распиливаю. Так. Не понял. А где бутерброды? А? Там. Ой, здравствуйте. Я хотела покушать. Что такое? <смех> Ух ты, это вы? Нет! не трогай альбом. Нет, это тигр и медведь. <поставил> а Ну, отдай. Не отдам. Отдай. Не отдам. Отдай. ха ха ха ха Ну, спокойно, спокойно. А ну, не скачи. ха ха ха ха привет. ха ха ха Иди отсюда! Все, я закрыл дыр, да? и она никуда не уйдет А она здесь. Не только мой хвост. То есть не ходи за мной хвостом. Вот дура! Нет, спокойно, успокойся. Я ее сейчас домой отнесу. сюда сюда, сюда, бежим. Нет, стой, ты куда? Сейчас за тебя отнесу домой. Да а какой домой, где <сёк> дом надо, лечиться. а Ну где сейчас да Твоё, моё, нет, не трогай за мой хвост. Аха. Иди <сёк> сейчас. Отдай боимикс. <сёк> <сёк> Кстати, <сёк> ребят, <у> меня точно услышали. У меня есть только Сейчас цвета. тебя отвезем домой в Климбов. Ну, я шучу, у меня так, другой велосипед. Так. Только вот один <сёк> раз у меня несколько <сёк> велосипедов <сёк> сломался это. <сёк> А, не помню, Почему что сломалось. <связь> <связь> <связь> а? Ну, цепь сломалась. Он на веллике разбился. Что? И уже он там ночью. <связь> Где это я? Чё пенёк там? Где вообще еда, сигареты, алкоголь? Ничего не могу понять. <связь> я что то буду на холоде, что ли? <связь> Так. А, Придется здесь сидит. Э, у, вы где? Зовитесь. Блин, да комары уже задолбали! Идет отсюда, вот командюки! а а а Они мини-фантика покуса! Не сдох! Потерял сознание вообще-то. А ну где ты? Или отрубился? Игорь, ты где? <свят> ты жов в артиллерийском парке, что ли? <свят> да в каком артиллерийском? Ты жо волк сожрал, а? Может, он этот залпал? А, сожрал, волк. До меня найдут. <свят> Нашли! Это ты в артиллерийском парке разбился? <свят> да, я, конечно, разбился в артиллерийском парке. Так. Починим велосипед. Опа, я фокусница! Ребят, нифига себе! А, это фокус был? Да. Естественно, я же спела Вау. Раз, понял. Через кольцо прыгает, как в цирке. Вау! Браво! А сейчас мы тебя распилим. Чёрт. А, ну я это знаю как. Знаете что? Я вот видела одно видео где-то. А, там один чел а, это садится в а, шкатулку, в ящик это загадочный. Чтобы у него голова была вина, А один чел это Сидит И Вини с головой И там он высовывает свои ноги mm. Браво а? О, ну кетристридись Пожалуйста А, это те А, в цирк надо Грандиозное представление Спешите видеть Давай пока До свидания, Маш до свидания. Все, я поехал в цирк. До свидания. Да, может, к нему приедем в цирк? В Одессу? А? Не-не-не-не. Не надо, у нас денег нету. Эм, стой. Я хочу Машу с собой взять. Хорошо, наконец-то я поеду в цирк. Пока, Мишка. Я вернусь к тебе еще. Пока-пока. Естественно. Наконец-то а я могу помыться. Но, Маша, она. Он новый он. рынок уехала в Одессе. А мы приехали к тебе. Хочешь с нами? Не, спасибо. Ну что ж, ребята, всем... Блин, не то видео включилось. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока.